значит мы с мамой в магазин лента за продуктами. Вот купила я себе яблоки на 100 рублей. Целых полтора килограмма, наверное. По акции э, там какой-то нам купон давали 100 рублей. Можно потратить на любой было продукт. И как раз ровно 100 рублей, 50 копеек, правда, пришлось доплатить. Э, вот купила себе полтора где-то килограмма яблок. О, даже килограмм 700. по 57 рублей. 69 копеек за килограмм. И сегодня мы вам покажем, что мы купили на полторы тысячи рублей. Давай, мам, начинай, выкладывай. Мы на такую сумму никогда не покупали, но больно уж скидки сегодня были хорошие. Пошли, говоря, за Вот, купили хлебушек. Настя. Хлебушек, это мне. из дрожжевой, ржаной, за 41,99. у нас мама питается. Потому что мне нельзя ничего. К чаю. Потому что ей ничего нельзя. Почему? У меня панкреатит. Панкреатит. Можно только сушки так, почем сушки простые? 26 рублей. Еще недавно были 23. Ясно. Поехали дальше. Вот хлеб немножко пшеничный. Пшеничный хлеб ей только можно. А Ладушкин почем? 50, 50 рублей, да? Хорошо. Это, Это мне ветчина черкизовская. Знаете, почем мы ее взяли? 149,99 рублей за килограмм. Потому что ее много на Новый год привезли. А срок уже выходит э, какого-то там 16, по-моему, января. Ну, в общем, на 6 дней мне надо будет съесть. Мама такое, мама такую ветчину не ест, потому что у нее опять анкреатит. Давай дальше выкладывай, что там у тебя еще. О, это мне мои любимые батончики. Просто он. Ну, к чаю, сладости. Ты что еще там есть, еще? Не запретишь. Не а запрети мне. Это, а такое мне можно. 23 рубля килограмм. Ну, а тут написано 24,99. Ну, это, это мне. За килограмм. Скидки. А, это не по скидке. По 23 рубля килограмм, и ты взяла килограмм 122. Так, ну вот вторая сумка поехала у нас. Национальная галерея. Мама да. все с ней ходит. Точнее, я. Я с розовой. А, вот купили пельмени. Цезарь. Никогда таких не пробовали. Но просто скидка была 69%. То есть стоили не там что-то 300 с чем-то. А купили по 129.99. 700 грамм за 130 рублей. Отборное мясо, тонкое тесто. Не знаю. Попробуем. Посмотрим, вкусное или нет. Потом расскажу. Курица. Это наш традиционный продукт. 365 дней. Самая дешевая. 125 рублей килограмм. За 125 рублей килограмм. Окей. скидки а это челсик. <кут> <кут> челсик. <кут> Не слишком мне <ли> немного. Человек <кут> гордости до 1 февраля. О, а, ну тогда до 1 февраля и хватит, а, так как сейчас еще 10. 80%. А сколько вот этот батон стоит? Этот батон, кило 350 на 135 рублей. 99 с чем-то там рублей килограмм всего лишь. Ага. В общем, разрежу в морозилку, буду Челсику давать. А, у меня дешевле. Получилось. Ну, я и сама попробую, мне такое немножко можно. Может, оливье хоть сделаем. А то у нас еще на Новый год оливье не было. Майонеза нет. Майонез я перестала есть с этого года. Ну ладно. Что-нибудь сделаем. Это для Мне такое можно. А цену? 19 рублей с чем-то килограмм красивый сыр. Но я варю со свеклой. Белый. Да, мы варим. Морковку, свеклу, картошку. картошку и яйца, зеленый лук. И я, я, например, делаю шубу, а мама винегрет. Ну, шуба у меня тоже без майонеза, а теперь с оливковым маслом. Все? Или еще что-то? Яйца. Яйца. Такие сегодня по скидке были плохонькие, но. Триста шестьдесят. Сорок рубля. Десять штук, 42 рубля. Это очень мелкие. М -м, такие неплохие. 7. Это Ц. Чё там? Один? Ц, один, С, два. У меня такие мелкие. А Обычно по 5 штук за раз. Я просто сейчас делаю шарлотку на яйца и шубу, да, на шубу готовую яйца. Не успеваю яйца покупать. Так, что еще? И шоколадки вот. Да вот сюда, вот сюда. Да, это самое. Что двигать-то? Давай беру. Вот Шоколадки на случай БП. А что такое БП? Большой пиздец. Он скоро наступит. Ждем. Мы этого БП уже ждем три года. Все никак не наступает. Сначала коронавирус, потом спецоперация. Ну вот запас 49 рублей. Это все, что мы купили, или еще что-то. Закажите все. Подожди. Ну, главное, наверное, Цезарь, колбаса, ветчина и конфетки мои. Да, это не надо. Чеки. Так, так, давай, чек. Что тут еще? Вот еще. А, еще клей, да. Суперклей очень помогает во всем обувь подклеивать. И книжки, и все, что угодно. Все хорошо держит. Каталы еще скидки тут у маме. Так, ну по ценам, вот шоколад по 50 рублей, пельмени 129,35. А другие 129,89, однако. Иди разберись. Так, да, надо разобраться. Хлеб пшенично-ржаной, это мой. Хлеб пшеничный, Алладушкин, это мамин. Куриное яйцо 44,99. А это без скидки, а, наверное, показывает. Нет, подожди, да. со скидкой. Ну, в общем, колбаса 134, ветчина 117, клей по 56 рублей. Тушка, а, это... Курица 178, морковь 20 рублей. Вообще смешная цена. Сушки 26, морковь 20, 18, а сушки 26. Конфеты я много себе накупила. Не могу от сладкого отказаться пока. Так, ну и картофель 28. Вот, и всего 1456. Наша скидка составила сегодня 1988 рублей. Да ну ладно тебе. Да, ладно тебе. Да, скидка? да. А без скидки, бы, сколько бы мы заплатили? Ну, без скидки бы заплатили 3300 рублей. Ну, да ну, потому что эти пельмени там 300 с чем-то стоили, я смотрела. 69%. Вот так. 69%. Вот так надо ходить в супермаркет. Чтобы да. Скидка составляла 2000 рублей. И заплатили полторы.